Привет, привет всем любителям математики! Маткульт, привет! Привет, еще раз! Петя. Друзья мои, кто у нас? Кто? Коль в пальто! Алексей Саватеев! И, друзья мои, сегодня будут не только такие яркие выражения, но и много-много интересных. Сегодня я задам Алексею вопросы, которые исходили от вас, отлично, зрители. Но прежде чем я друзья сейчас мы с алексеем попробуем сделать подход к задаче которые не могу решить там недельку уже вчера ну я могу сейчас говорить вчера поэтому можете сопоставлять даты на стриме мы ее как бы закинули вам там были комментарии но я тут в москве и много-много дел не было возможности с ручкой посидеть. Mm -hmm. Поэтому поехали, задача. Давай, да. Я ее не могу решить уже неделю. Вот у меня с так. есть такая у меня ленивость есть Я когда долго не могу решить, я бросаю. То есть, ну, как бы я дни не, не его, так. потому что я... Ну, давай посмотрим. Произвольная трапеция. <coughs> Произвольная трапеция. Произвольная э трапеция. -э верхнее основание 1000, нижнее 2000. Mm -hmm. ну, вот такое условие. Ничего так. не угол Угол слева 30 градусов при а. вершине а у трапеции теперь внимание проведена диагональ отце которая с другой боковой стороной образует угол 135 градусов и требуется найти высоту а. А. трапеции ну там площадь неважно высоту давай отсюда ее опустим так так значит э. а. ты сразу в бой ну, конечно, а, ну, в смысле, я, я же не, не Коваль, я же не Трушин, я же не Павликов, да, в самом деле, поэтому я, конечно, ее, э, это ге геометрия, для, это очень слабое у меня место, и даже Мишка признается, что у него очень тоже. мне меня подошел, и как-то даже, я пока так думаю головой, пока болтаю, а, подошел однажды ко мне, а, кто же это был, Александр Давидович-то был, как его фамилия, Александр Давидович. Да что ж такое, что за склероз на пустом месте, угу. который делает все, все на вот эти семена, блинков, вот, так. и говорит, я хочу значит, тебе сказать, э, очень строго, говорит, твой сын не попадет на межнар, если он так плохо будет решать геометрию, и так строго-строго, <laughs> я говорю, ну мы в курсе, мы в курсе, ну как бы ну, работаем ну, над этим надо, по мере да, возможностей. Или... но межнар бывает же двух видов, математически и информатика, То ну, есть, да. посмотрим. Вот, короче, я тоже плохо говорю. Ну давай, бросаем ну, смотри, высоту. Ну 135, да, ну, ну смотри, ну как бы 45 остается на эти два, да? Хочется, например, на секунду предположить, что они одинаковые, но это нужно доказывать. Ну это надо доказывать, пока да. у нас нет ну, оснований. Оснований, да, каких-то серьезных оснований нет. Значит, ну да, давай начнем с того, что если это 30 градусов и это высота, да, h, то тогда, соответственно, вот это 2H, да? Давай тогда вот что, набросаем вообще, вот, Все, кстати, один знать, из подходов, в да. которых я говорю ученикам, берешь геометрическую задачу, ни один человек на Земле не знает, как решать геометрические задачи, если так глубоко задуматься. Идет же обработка просто данных. Мы сейчас набрасываем данные. Да, правильно. Допустим, я не знаю, будем ставить тут какую-нибудь точку H. BH равняет половине АБ, ну, да, да ну или писал, H равно 2H, да, хорошо, написал, есть, здесь H, здесь 2H, um, так. так, теперь дальше, где 30, здесь всего 30, я понял, да, а, значит, а здесь остается от этих 30, опять же, это, это а, никакая не биссектриса в общем случае, да, совершенно, нет, куда ей быть биссектрисе, если будет биссектриса, а, будем доказывать, но пока ну, да. Вот. да, но это же тоже мы знаем, она и не может быть биссектрисой, Статьи. Не может, да, по каким-то а очевидным вот, причинам, да? Вот ты хочешь сейчас докажу? Ну, давай. Вот смотри, если мы у любой трапеции продолжим боковые стороны, да. она превращается в треугольник. Ну да. Если этот, вот, кстати, сейчас появится теорема, в школьном курсе ее нет. Угу. Если отрезок параллельной стороне треугольника равен ее половине, то он средняя линия. Ну Итак, да, то... это, в принципе понятно. Да. Ну это понятно. Итак, это что? Средняя линия вот этого большущего треугольника. Эти серединки, да. серединки. Да, конечно, конечно. конечно. Все а правильно. если бы она была биссектрисой, то биссектриса делит треугольник ну, да, да, на стороны да. пропорциональные прилежащим сторонам. Тогда вот это должна была бы равняться вот этому. А, это не так. Да, да. Но зато вот это 2H. Это 2H. И И значит, вы... это на самом деле равнобедренный треугольник. Ты мне намекнул на такую мысль очень важную. Ты понял, да? А, давай перерисуем, чтобы это было возможно. Погоди, какой равнобедренный? Секунду. Нет, я глупость сказал. 2H вот оно. А, блин, а, нет, подожди. А это 2H. Ой, все, все, все, все, все глупость. Это, это, это оставшиеся 2H. Это, это да, да, некая я, я, точка. Это глупость, да, да, да. Эти две H. Все, все, все, полное. Но равнобедренный треугольник, ты увидел. А! Логично? Где красный? Подожди, подожди, подожди, подожди. Вот набросаем. Сейчас, а почему? Может быть, он равнобедренный. Почему он равнобедренный? Потому что 2H, 2H. А! Ой! Две стороны равны. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди, подожди. Вот это уже очень интересно. Сейчас, 2H здесь и 2H там, да? 2H там. 2H там. То есть вот эти углы-то равные. Uh, так, так, так, так, так, подожди, вот это уже совсем интересно. Нам нужно нарисовать правильно, да? Uh, нам нужно правильно нарисовать... Понятно, Пос что я... 30 град... Давай нарисуем прямо вот, знаешь, как хорошо. Ну, вот это вот, похоже на 30. Ни хрена не похоже на 30, да? Вот это похоже на 30. Ну, более похоже, bien. да? И теперь, значит, 30 градусов идет вот куда-то, да, сюда. А, оно идет сюда, а отсюда сильно выше вот сюда, да, идет... А, вот так, опять у меня получилось довольно криво, эм, довольно криво получается. Видишь, я не, я не умею в абстрактных, я умею только когда действительно вдвое длиннее, вот она, да, если она вдвое длиннее, вот сюда 30, да, ну, идет? Так, Похоже, что вот это вдвое да. длиннее, да? И вот это 30, правильно? Вот это 30. Нет. Ой, да блин, опять не то. Это диагональ, она будет здесь. 30, так, нет, ну, она пригодится. Пригодится, да? Сейчас, вот, вот, вот так получается, наверное, скорее, да? Вот так. Скорее так. Нет, не достает до двух. Не получается нормально нарисовать никак. Никак не получается нормально рисовать, поэтому не получается нормально и подумать. Но действительно нам нужно вот, вот это вот у нас 2H и это 2H. То есть это равнобедренный треугольник, да? И это в нем медиана. Только другая вот в этом треугольнике медиана. Сейчас надо просто перерисовать этот треугольник и все. Вот 2H, да? А. Нет, это а! понятно, 135 нам. Сейчас, подожди. Стой, а вот это получается, вот это тоже равно этому. Потому что здесь же тоже получается все. Че а. это? Но ну, вот это два h и это 2 Мы перпендикуляры опустили. Да. То есть здесь тоже одинаковые. Ну да. То есть мы уже много чего обсчитали на самом деле. Мы уже много обсчитали, да? И это мы тоже уже знаем, чему она равна. Через H? Да. Ну да, но мы не знаем, чему равно. Но мы знаем, нее. через H, да. Сейчас, подожди, давай все-таки мы сделаем какой-нибудь э, рисунок. рисунок Дайте нам чтобы... тряпку. Вот смотри, вот здесь, здесь не стирай. А, вот, или, может, все, все, смотри, мы восстановим, да? Ты же помнишь? Нет, я помню. Ладно, оставь, Значит так, еще раз, мне нужно нарисовать что-нибудь красивое. А, мне нужно нарисовать угол в 30... Какой был в 30, я забыл? Большой. А, ну, большой был в 30, а этот был в 35. Так, значит, все-таки а, я пробую нарисовать треугольник с углом 30 градусов. Для этого нужно, чтобы вот эта была вдвое больше этой. Похоже? Да. Похоже, да? Значит, это 30, так? А, теперь я делю пополам вот эту сторону. Нет, а. не эту. А, ты рисуешь большой треугольник? Да. да. И все, согласен. Я думал, ты, да, что у да, вас да. здесь трапеция большой, большой, падет. большой, большой. Вот, вот так, да? Вот, и тут пошла трапеция. Да, и тут пошла вот сюда трапеция, и оставшаяся половина ее должна быть там, но мы не знаем, сколько. Но здесь. не половина а часть, а, если уж быть точным. Да, совершенно верно. Половина, я имею... половина от вот этой половины. И, и я, да. Грубо говоря, как-то вот так, да? Как-то вот так. Ну, давай вот считать, что вот Пусть это уже вот похоже. Так. Вот это похоже, да? На похоже. Картину? Это Бицей. уже похоже. Тебе не видно нашу? Вот, слова. вот, вот, вот, вот. Давай попробуем. Вот, вот, вот я. Не, вот так оставь, оставь. Вот да, хорошо, да. Да, это что? Это А или а. это Ашка, да? Это Ашка, это, это Ашшка, да? Это Бшка, Сшка здесь и Дшка тут. Да, тут что-нибудь F там, я не знаю. F. И у меня вот этот угол еще здесь, он 135, правильно? Да. Вот в нем-то. Да. И вот эти равны тоже друг другу, вот эти вот на самом деле две, вот это и вот это, да, равны друг другу. И соответственно бесеклится сюда. То есть э, в реальности это больше, наверное, ну да, так, хорошо. Итак, вот этот 30-ник это 135. 135. Вот что значит 135? Значит, вот тут остается. Он, кстати, внешний угол. Вот да, это да, да, да, есть. Да. Плюс этот тоже 135. Да, да, да, да. А вот это 45. Вот это 45. Так, это 45. 45 это уже красиво, да? 45 это красиво, а вот эта шняга, это равнобедренная шняга. Правильно? 2H, 2H. Э, вот, вот это равняется да, вот этому. Вот это, вот как это, минимум. Это, да, то есть вот эти углы тоже равны. Тоже равны. Так, сейчас значит, эти мы сотрем, а эти равны. А, дальше. Этот 60. Согласен? Абсолютно, потому что это 30. Зашибись, это равносторонний. Если треугольник равнобедренный, то если один угол 60, то эти по 60. Ладно, да. равносторонний. равносторонний. Стало быть, вот этот равнобедренный Да. и эти две равны, да? Да. Ну, да, эти да. две равны-то и так равны. Ну, и так равны, да. Так, что нам еще известно? Только одно, что это 135, а это 45. Так, значит, что значит это 45? А, так, 45... А... Значит так. Слушай, а вот эта штука параллельно, трапеция. Ну, конечно. Тут 90. 90. Вот это по. А, ну это и так далее. Это поровну, по по да. Это видно, это, это, это поровну. А вот здесь, соответственно, у нас, <coughs> да. Как за этим воспользоваться все Итак, вот, угол вот. 30 градусов у нас сыграл то, что 102 тысячи. Мы тут треугольник сообразили, тоже. Ну, по крайней мере, мы это использовали. А вот 135 градусов, кроме да. того, что смежный с ним 45. Пока... не Да. Так не а потому что у нас плохая картина. На самом деле это все гораздо дальше должно идти, чтобы было 135. А, вот это вот должно быть долго еще продолжаться. Ну не так долго. А, ну, ну как бы 135, представляешь, да, что такое 135? А, ну вот сколько, да, сколько это будет продолжаться? Хрен знает, сколько это будет продолжаться. Давай продолжим очень далеко. Посмотрим, к чему это приведет. Но у меня получается, как будто он может быть одинаковый, но это вряд ли так. А, Значит, вот этот угол, вот этот угол 135. И вот этот 45, вот это я уже верю, да? Ну да, это понятно. В это я уже верю, что это получилось 45. Теперь что у меня возникает? Значит, это 45, вот это надо запомнить. Из чего он состоит? Он состоит из вот этого вот, вот этого да, угла, альфа. Ну давай, а поставь что-нибудь туда. Альфа. Альфа. И здесь альфа. Здесь 30 минус альфа. Согласен, да? Но не вот, ну вот именно по вот этой линии, да. По зеленой линии идет 30 минус альфа. Угу. Значит здесь остается угол э, 180 минус 45 это 135 минус 30 плюс альфа. 105 плюс альфа. Вот он, да? 105 плюс альфа, да, вот этот угол. 100. Ну как что? А то, что вот этот 60. Так. Да? Это 60. Ну, 60 Правильно? убрать будет 45 плюс альфа. Да, да? это 45 плюс альфа. А этот просто 45. 45 плюс альфа. И 45. плюс 45. А, нет. Это да, вот 40. 45. Значит, вот этот угол равен 90 минус альфа. И этот. А значит, это туго прямой. Гениально, мы и так это знали. Вот это красиво было, да? Представляешь, как над нами будут смеяться вот все наши геометры великие. Да, и что же с этим делать? Ну да, я Ну, тут еще есть другая идейка. Я не понимаю, что делать. Ну, смотри, это я тебя завел, что продолжим. Вообще не понимаю. Ведь это может быть и не надо делать. Но мы, по крайней мере, попытались это А еще же есть вариант типа, тут же куча. 30 <к dadurch cigarette> каких-то параллелограммов невероятных. Да? Вот проводим параллельную, здесь 100. И самое удивительное, что если вот здесь провести параллельную, пар вот этой, боковой, они же в одну точку должны бахнуться. Вот из вершины B проводим прямую параллельную правой боковой стороне. Да. Сто в противоположной стороне параллельный параллелограмм. Здесь 100 и здесь 100. А если здесь провести, тоже 100-100, одна точка. Может быть это что-то. Ну, если вот так, если завершить. Не факт, что, что сюда вот это? отставить. Если вот эта высота падает в середину, то это треугольник равнобедренный. Да. А это не факт. Но если даже он равнобедренный, это параллельно, то она будет вот сюда идти, да? Почему сюда-то? А, нет, Ты сюда. имеешь в виду в основании перпендикуляра куда-нибудь. Не куда будет. Так. Может быть, высота вот здесь. Ты испытывал случай, что он на самом деле вот такой, полностью симметричный. Или это. Теперь давай. Вот просто. Мне кто-то предложил, говорит: да здесь тоже 30, и все. И это десектрис. Нет, Предположим, что это так. Нет, я имею в виду, что здесь 30, и здесь 30. Смотри, предположим, что это так. Здесь 30, здесь 30. Продлеваем. 120. 120. Да. 120. Вот это должно быть средней линией. Да. Так? Ну да. 100, 200. И вот тут угол 145, да? Ой, 135. Ну да. Ну да. Если здесь 135. Ну да, здесь стоит 45, 40, 45 плюс 120, 165, а, 15, 15 градусов. 15 градусов, 165. внимание, бисектриса. если это равнобедренные трапеция, вот да. на чем я играл, то здесь 15 градусов, теперь, теперь внимание, Биссектриса да. делит противоположную ну, да, да, да, сторону на все очевидно, отрезки, да. а эти два отрезка раны значит вот не эти равны, не, не, не, не, нет, значит, а они лежат все, напротив да. разных углов. Конечно. Все, это, не... это отбой железный. Отбой, да, и давай посчитаем сколько в нем, вот в таком на самом деле. А, то есть вот, вот какой угол вот в такой ситуации, вот в такой, если это 30, это 120, какой здесь будет угол просто? Вот. Это 15, да? А, нет. нет. Так, как еще а, раз? Ну, я хочу посмотреть, вот в, в симметричной сколько это угол, чтобы понять, просто больше он или меньше. Реально. А, каким будет угол вот да. здесь, при условии, что она ну, да. диагональ. Это такая идея. Но еще идея, смотри, давайте посмотрим, чего здесь чему равно, да? То есть, э, э, э, э, так, меня опять смущает, что у меня получилось все вот так. Единственное, мы вот даже не пытаемся это не теорема косинусов применить. Ну да, Тут только все, если через косис. эти, да, все. Но это пища. надолго, я думаю, оставить голове не, знаю, что делать, да, не понимаю, не знаю, как решать. То есть это как бы нужно как какие-то теоремы, да, действительно косинусов, синусов может быть применять. Я просто не вижу еще какой. Вот какая у нас информация? Это 2H, это 2H, да? Может быть, ребята, которые это 2H, посмотрят, это 2H. В, в, бросим вызов. Это 45, да. Это 105 плюс альфа. Что там все-таки было? Как вообще формулируется-то? Что-то к чему-то равно что-то к чему-то. Хорошая формировка, да? Что-то к чему-то равно что-то к чему-то. Это 60, а это 45. Где будет 60? Не, я не знаю. Короче, совершенно. Да пусть останется. Да. Пусть. А может быть, ты придешь домой и <с с нет, сыну бросишь он... эту задачу. Тем самым. А он сейчас на, на сборах Межнара. Он, вот это он, вот, кстати, одна из целей, как бы вот я в чем вижу иногда цель своего да. канала. Не только там зазвездиться, да? Одна из важнейших целей, чтобы вот, условный отец, да. Посмотрев, придя домой, бросил листок на столы. 30. И чтобы сын задал вопрос, что ты делаешь, он такой: да, да вот задачу там два мужика да, какие математики да. якобы там не могут решить задачу. Понятно, а, что, да, она точно. вот понятные условия, близко все. Это вот задача, она как бы по, вот почему канал называется "Математика и фокусы". Да, Простое, дважд... понятное условие. Да. И ничего дважд... не понятное пока стрел... решение, да? Что там, что там должно быть? Вот где мы можем получить вот это вот где мы можем вообще использовать это условие? Да? Что-то мы должны что-то еще обозначить за что-то, правильно? Но давай обозначим все-таки это за бета. Давай чуть-чуть попробуем. Давай. Вот это бета, тогда э, синус э, значит беты, э, вот это 2H, да, делить на синус бета, правильно я понимаю? Я не ошибаюсь? Да, гипотенуза. Это 2H на косинус, на косинус бета, правильно? Так. Вот, значит дальше... У меня получается, это, это, соответственно, h на синус бета, вот это вот, да? Вот это h. Вот это, вот, вот это отдельно. h на h синус, на синус Bета, бета да? половина деленная на 2. Двоечку сократили. А Это 2000, да? Это относится к этому, это как альфа. Да, 2000. К этому. Допустим, теорема 2000, 2000 делить на синус 135, а это что? Это, это синус 45. Синус 45, корень из двух пополам. 2000 корней из двух равно h делить на синус альфа, синус бета. Согласен? h делить на синус бета разделить на синус альфа. Прав? Так, а Подожди, Я пополам прав? куда дел? А пополам уже ушло наверх. Я делил на корень из двух пополам. Ты 1000 и... делил? 2000. Ну вот, 2000 делить на одну корней из двух. То есть 2000 корней из двух равно вот этому. Это нам дает связь а, между... А, понял. Все, дошло. Двойка наверху, корень из двух. Ну, Внизу да. сократили и корень из двух. И получили остался. вот это, да. Теперь, значит, что нам еще? И оно же должно быть равно вот этой AC делить на синус бета, да? Правильно? АС на синус бета. Вот, АС на синус бета а, Так, дальше, что у нас еще если есть? Если мы вот на эти две посмотрим, синус бета сократим Да, то есть АС а, равно H равно У нас же тряпка сюда. есть, потрясающая Сотрем или ну, перепишем? Ну, как бы, если сотрем Для вот этих двух пропорций. Если сотрем, то сюда занесем, синус бета Вот, и тогда, тогда H равно АС на синус альфа, правильно? H равно c на синус альфа. c равно H делить на синус альфа. Правильно? Вот это. H делить на синус альфа. Вот это. Вот это H на, синус да, альфа. H на синус альфа. Дальше. Значит, что дальше? Что мы еще знаем? А мы еще знаем все-таки, что <coughs> вот это вот 30 минус альфа это тоже 30 минус альфа. Правильно? Ой, нет, это альфа. Вот это треугольник же еще есть. 2H делить на альфу, на синус альфа, да? 2H делить на синус альфа. Равно тысяч. Ой. Да. Равно тысяча, так делить на синус 30 минус альфа. Правильно? Да. А это понятно, что. Ну, там какое-то выражение с корнями. Вот. И оно же равно. Вот тут у нас угол известен, или нет, неизвестен, да, этот угол. Вот этот. Или он известен? Он известен, он 150. Какой? Вот этот, 150. Это же равно 2000. Подожди, вот до сюда 150, до желтенькой, да? Да. Ну, тупой углом. Да, да, да, да, да, да. И он, соответственно, из того же самого треугольника равен вот этому ас делить на синус 150, то есть на синус 30 Согласен? Да. Ну что, тут уже много уравнений. Да? Тут уже много уравнений. То есть, а синус там здесь вот... Э, вот из этого мы связываем аc и альфа, да, здесь h и бета. И последний треугольник это вот этот. Вот этот, да? Вот, Который нам дает тоже какое-то соотношение. Третье. 4h делить на синус 45. 4h корней из двух. Равно 30 минус альфа опять, да? Равно H делить на синус бета синус 30 минус альфа, да? И да. равно опять последний, это какой у нас, вот этот, делить на вот эту дрянь, да? Равно c делить на синус 105 плюс альфа. Ну вот я могу сказать одно, это три уравнения с тремя неизвестными. И в норме у них есть решение. Единственное. А вам, дорогие друзья, осталось Прошу. У задачи есть решение. Да, то есть, как бы. Три уравнения с тремя неизвестными решается. Я думаю, что это можно решить, если, если действительно да. там все нормально. Тут поделил на это, там остался один синус. Но здесь поразлагал синусы. То есть, кажется, что наметился чисто алгебраический путь, но он, конечно, не может подразумеваться в такой задаче. А где ты ее взял? Кто-то из зрителей прислал. А -а -а. По электронной почте прям слово в слово. Вот прикольно, условие, прикольно, да. очень прикольно. Ну, в общем, я бы сказал так. Мне кажется, это должно доводиться до ума, но мы сейчас не будем выписывать все эти корни. Слушай, у меня... Три равнения с тремя мы написали. Вопрос. Мои зрители... <кười> так, <кười> мозг не отключается. Ну ладно. Мои зрители хотят спросить. Вот Владимир Горкуша спрашивает. Спроси, усвети московских да. ютуберов. Задачу Илона Маска решил? Задача Илона Маска. Илона Маска про человека, который в какой-то точке планеты... Пошел милю на юг, да. милю на запад, а, ну милю да. на север, где он окажется. Это знаменитая задача. А, я... и оказался в том же месте. Да, да, да, да, Откуда да, да, он да. рванул? Это знаменитая задача, которую я впервые решил в 1986 году на собеседовании в 57-ю школу. Вот. Или даже на кружке. Не на собеседовании еще, а на самом кружке. Давай я буду стирать. Да. Значит, задачу эту я решил в возрасте 12 лет. Черт, и... Более того, я... Ни не о каком решил... Илоне Маске тогда и речи не было. Ну, он младше меня, да, немножко? Поэтому это задача его задачи. Он ходил писать детский сад, сад на горшок. Это задача Саватеева, <к <к> которую взял Илон Маск. Нет, это задача Саши Шиня и Аркаши интроба, которые нам ее дали. На самом деле она еще из Перельмана, по-моему. Из Перельмана. Значит, у нее есть некоторое очевидное решение. Его всегда сразу находят и успокаиваются. Про Северный полюс. Да, да. Северный полюс. Пошел 100 верст на юг. Потом 100 на запад вдоль, значит, этой окружности и вернулся 100 верст на север, значит, все очевидно. Но <coughs> я был человек любопытный, и я решил, а все-таки не может ли быть еще какой-нибудь точки с таким же свойством? Подозвал, да, мне, я сдал этот северный поверс сразу, подо подошел, значит, Аркаша и Левшенни говорят, ну, хорошо, а это все решения? Я сказал, не знаю. Ну тогда молодец, ну, хорошо раз, ответил, думай дальше. Ну раз спрашивают, значит… Не, я чувствовал, что там не, не, не может быть так Еще просто. Есть. Значит, <смех> смотри, а, точки, в которую бы ты вернулся, вот как ее строго решать, строго, формально, да? А, есть единственная точка, <смех> куда э, можно двумя разными путями из двух разных точек прийти в одну и ту же, делая 100 километров на север. Это единственная точка, это Северный полюс, потому что ни в какую другую точку 100 километров в нее будет однозначно вести из остальных точек вот отсюда. Или быть ближе, чем 100 километров к Южному полюсу, тогда это будет неопределенное просто понятие, момент как бы до. То есть первая идея такая, вся территория ближе, чем 100 километров к Южному полюсу, ближе, чем вот, вот это 100 километров до Южного полюса, она, в принципе, удовлетворять не может, потому что нельзя пойти 100 километров на юг. Просто нельзя. Нет, нет понятия. Потому 100. что ты потом меньше. ты пойдешь на север. Обязательно уже пойдешь на север, да. Поэтому э, исходная задача может быть определена только для точек, начиная с окружности радиуса 100 километров от Южного полюса. Ну, но 100, сама окружность тоже не 100 годится. 100 километров, как да. я понимаю, товарищи, это условно. Потому что если одна миля, значит с радиуса одной мили, Да. Ну, э, я имею в виду, что вот то, что 100 километров от, от, от Южного полюса, если по земле померить 100 километров, там чуть-чуть изогнуто будет уже, но не важно. Вот. И что вот э, ничего внутри не может быть предложено в качестве решения, это очевидно. Так. Теперь точки на самой окружности их можно брать или не брать в качестве решения в зависимости от того, насколько ты формалист, потому что когда ты придешь на Южный полюс и окажешься на нем то пройти 100 километров на запад может означать вот так вот на месте потоптаться 100 километров, обозвав ну, это запад нулевой вектор, Ну да. да. <связь> Бесконечное время по нулевому вектору. Ну тоже, наверное, мы это запретим. Тогда остается только остальная территория Земли, вот туда вот загибающаяся. И здесь для любой точки есть единственная точка, из которой можно прийти, пройдя 100 километров на север. Я подозвал что я этому объяснил. Или, или Аркашин, не помню, кого-то еще. Он сказал, ну а дальше что из этого следует? Я говорю, из этого следует, что после того, как ты прошел 100 километров на юг, ты прошел на запад 100 километров, вернулся в ту же самую точку, из, из которой ты на запад и стартовал. В этот момент я еще не знал решение до конца. Он сказал, правильно, да, потому что... То есть из любой так. точки этого радиуса, да? Да, Значит, то Если я сделал столько на юг, потом да, да да да мы столько на север, то я обязательно здесь был в одной и той же точке. Вот раз и два. Поэтому э, необходимым условием для решения этой задачи служит то, что 100 на запад мы крутились хотя бы один оборот. Поэтому очевидное решение это 100 делить на 2π от южного полюса в любую сторону. Я его сдал. Хитро спросил преподаватель, и теперь это все? Я сказал, нет, не все, потому что можно два круга сделать, это будет 50 на 2π. А также три круга, тогда это будет 33 и 3 в периоде на 2π. Ну и, короче, для любого n, любая точка круга радиуса 2π делить на, извини, 100 делить на 2πn километров годится. Но это при условии, Все. если мы ставим условия 100 миль пройти, да? Ну Это север, миль, юг, да. запад. Ну или километр. Да. А если в этой задаче про одну миль, то ну, 100, то 100, а не да, одну. Да, да. Да. Да. да, но при этом надо не забыть, что реальный ответ будет на 100 километров севернее соответствующих кругов. То есть спустился, побегал и поднялся. Спустился, побегал и поднялся. И теперь мы видим, что мы получили, что это необходимые условия. Проверяем его достаточность тоже очевидно. Хорошо. А точек таких получается? Бесконечное, Бесконечное... количество, распадающееся в счетное объединение, континуальных множеств, каждый из которых является окружностью соответствующего. Вот так опроса. вам. Это вам <coughs> браво. Вам. Вот. Но это да, это я не сейчас. Это я придумал, когда мне было 12 лет. Слушай, <coughs> вот про 12 лет. Вопрос тебе. Да. Скажи, пожалуйста, что бы ты взял из своего детства и подарил бы его нынешним детям, а что бы ты взял у них и киданул бы в свое детство и этим бы, ну, я не знаю, воспользовался или там... А, ну, значит, я могу ну, сказать... Ну, вещь, но вообще, все что... В обратную сторону это МЦК. МЦК, МЦД, современный транспорт, эти супертрамваи всякие. Ну, в общем, вот в, в моем детстве перемещение по Москве было адом кромешным. Ты всегда ехал вот так... Всегда вот так ехал Нет, в этом помню. перенабитом метро. И у нас в Челябинске в автобусы. Просто, да, да, да, это был какой-то кошмар. То есть, вот что я взял бы и подарил себе из сегодняшнего дня, это классный, комфортный транспорт. Не набитыми значит, автобусами, современными, не воняющими. И какие-то вот парки эти все, в общем, достаточно приятные, не так. обсиженные там каким-то жутким мусором все-таки. Вот, то есть, как бы какую-то вот культуру обычного такого общежития, да, современного, да, нынешнего человека я бы дал себе, потому что мне бы было фигово. Я помню, как я уставал 10-57-ю школу, вот в этом трава и потом метро. Вот. А сейчас это гораздо все приятнее. Там Мишка не парится ездит каждый день в центр из того же района. А Мишки? Вот. А передать, что передалось из себя, своего детства. Ну да, вон там, чего-нибудь. ну. Походы. Походов стало гораздо меньше. Ну, в а принципе, отклассники походы ходят походы. но невозможно туда... Но, да, выступить. вот эти правила, зарегулированность ужасная. И сейчас вообще как бы стало вот это... Я бы из детства передал, возможно, знаешь что? Вот такая провокативная мысль. Невозможно съездить за границу, потому что все были друг с другом бок о бок. И не было какого-то ощущения, ну вот там... Этот туда катается, этот сюда какая-то, какая-то, ну, непонятная жизнь, уже ничего не, не, не сплачивает. Этот какую-то Венецу поехал туда. То есть я бы закрыл границы. Вот. И Из своего mm. детства я бы обратно закрыл границы. Так, ладно. <смех> Об этом. Ну, как я люблю говорить. <смех> Или как говорил Остап Бендер. Давайте спорить, я вижу мир иначе, да? Ладно, пусть. Ну, в общем, я так, я думаю, что было больше таких вот друзей. игры в банке, игры в банке. А вот дворы, дворы такие, детские дворы, много народу играет Я не знаю, будет это спойлером или нет, но у тебя активная гражданская жизненная позиция. Нет, скорее... Ну, предположим, вот чисто гипотетически. Предположим, мы меняемся местами... Почему меняемся местами? А вот это как раз такая драматургия. Предположим, что ты пришел во власть. Предположим. Угу. Что будем делать? Ладно, границы. Все не, не, не. Я совершенно не верю, что я сейчас собираюсь закрывать границы, если я пойду Ну, это ты просто Совсем рассуждал гипотетически. Я, просто, я помню, что сейчас было клево, что все как бы вот, были варились в одном котле. Это было клево. Вот. Ну кому-то, наоборот, это кажется, что это а, а Я, кстати, было. вот... Ладно. Моя мама сказала бы, что это ужасно Про инакомыслие было, оставляем. Теперь можно за границу ездить. А, вот сейчас, правда, опять нельзя, потому что это весь... Ты мне все-таки скажи, что делать с инакомыслящими? А что такое инакомыслящими? Человек может мыслить иначе, чем... Что значит, инакомыслящий? Вот если я прихожу во власть, у меня в команде... У меня в команде 25 человек или 100, да? Будет, наверное, 100. И они все мысли по-разному. Вот инакомыслящий – это какой из них? Вот у меня команда, у меня в моей даже ближайшей команде совершенно разные позиции, вообще взгляды на мир и на его устройство. И вы все вы разные, но да. вы вместе, и да? я не знаю, что значит инакомыслие. Ну, все прекрасно. То есть нет понятия инакомыслия в моей картине мира вообще. Его не существует. Кажется, не существ... человек каждый человек делает свою картину вот мира Вот это и сам. есть ответ. Потрясающе. Вот. Поэтому не будет самого, сама постановка будет полностью абсурдной. То есть, если, предположим, ты будешь... Да, царем. Царем земли русской. Да. Ты видел, да, передачу? Если моя, я... мои мысли будут о устройстве государства несколько иные, да. то... Ну, а что ты при этом захочешь сделать? Проверить их на практике или нет? То есть, вот как ты хочешь... Ну, я, например, могу тебя критиковать, высказать ты, тебе, например, говорю... Угодно. Алексей, ну, будучи знакомым еще, когда ты был да. в народе, да, да, что, да, да, тебя да, занесло, да. то я, наверное, по старой памяти могу позвонить, и сказать, да, там, ну, че, Алексей, да, да. слушай, ну, что-то ты тут, это, ты, ты давай это того. Да, ну, это зависит от того, насколько я уверен в этом действии, которое я делаю. То есть, если оно связано с какими-то договорами, то я скажу, Петя, извини, я сам как бы не хочу так делать, но тут есть проблема, дальше мы отправиться не можем, если хоть где-то не, uh -huh. не сделаем уступки, а моя уступка была вот этой. Либо, если я совершенно уверен, что, что вот именно так надо поступать, я тебе скажу, что вот мой, мой, моя жизненная, вот как бы, жизненное видение, оно предусматривает именно эти действия. Uh -huh. Вот. А, ну вот, например, вопрос, а, вопрос, интересный вопрос. Вот митинг, да, митинг. Можно ли разрешать митинг? Вот. Если митинг перекрывает по Москвы, а, то его можно запретить или нельзя запрещать митинг? Вот это хороший вопрос. Я задал моим друзьям, либералам, таким очень ну, уверенным либералам, а можно ли вот, э, запрещать митинги вообще, в принципе, хоть когда-то. И Александр Ханич Шень, мой учитель, он отвечал, что не видно предпосылок для той ситуации, о которой ты говоришь. Не, не перекрывают они дороги, это настолько редко встречается, что э, не актуален. Вопрос не актуален, Запрещать не надо, просто потому что актуально. Да. Но, в принципе, предпо... ну, вот я помню митинги там пересрочного времени, 700 тысяч человек там, вся Москва перекрыта. И помню, что люди, которые не видели мир, как мы, а тогда я был такой демократ, ну, как и родители, ну, все, все вокруг были. Но те, кто не были вот в этой демократической движухе, они говорили, проклятые, вы вот бездельники, и не даете нам работать. Тут перекрываете все. То есть это, это надо понимать, что на самом деле это мнение тоже надо иметь в виду, оно есть. Давайте оно спорить. Да? То есть оно, Будем оно спорить, существует. Да. И его тоже нельзя затыкать, их нельзя признавать инакомыслящими. Вот либеральная тусовка Москвы любит признавать инакомыслящими тех, кто как-то не видит смысла в митингах. Там, ну как, бы, как это так? Вот мы тут все боремся с проклятой властью, а ты не видишь в этом смысла, да? И как бы получается, что я оказываюсь инакомыслящим, наоборот. Но эта, кстати, ситуация она уже была один раз. Она была при царях. В 19 веке где-то, ну вот в районе там, грубо говоря, в районе Александра Второго, люди, которые были прям патриоты-патриоты, они получались инакомыслящие в родной стране, за которой они были патриоты. Ну да, ну я да, ну, читал то, историю я... про это, и меня всегда это поражало. То есть... Пока может быть каждый из этих людей патриот, но видит несколько развития страны иначе. Да, и но все? тут вопрос дальше, как бы вопрос такой, что если ты видишь развитие страны иначе и не пробовал, это одно. А если пробовал, то совсем другое дело. То есть ты когда, там, когда ты встретил реальные, настоящие ограничения. Вот я, например, там, я, например, не понимаю, да, допустим, не понимаю, почему Сбербанк не открывает свой филиал в Крыму. А мне ну, объясняют умные люди, что в этот момент, когда мы откроем, будет, Сбера, будет следующая там серия некоторых санкции, вещей, там, которые в частности а, при, приостановят торговлю газом. Потому что не будет фактической возможности им расплачиваться, потому mm -hmm. что закроют платежную систему Сбера как в ответ на это самое. Я в этом не понимаю. То есть я могу сказать только одно. Если я русский царь, я, конечно, поставлю задачу, состоящую в том, чтобы не было земель, которые то ли наши, то ли не наши. Вот это мне совершенно непонятно. Но буду ее долго решать, потому что действительно, как ты правильно заметил, эм, ну, ограничения, да, не, или как я правильно заметил, ограничения, да, ограничения, которые встречают человек во власти, могут быть абсолютно непонятны людям, которые балаболят во дворах. Замыслы божие? Нет, конкретные, прямо вот конкретные вот эти э, хотелки упираются в конкретные... Возможные. Ответы. Ну ладно, сейчас все уйдем сложно. от этого, потому что, как да, бы, говорят, понимаю, по правилам этикета. Я не понимаю, это не очень, это не очень понятное слово. То есть, есть как бы, если внутри команды есть люди видящие мир по-разному, надо договариваться. Если вне команды сидит кто-то и все время что-то бубнит, то можно, ну как бы игнорировать. Тоже непонятно, зачем их сажать там, или что-то ну, делать. Это не, не, не, не. Как бы, по правилам да. этикета. Да. Хочешь за столом не пересориться, не, не разговаривая политики. Не, я религии, наоборот, да? я все время говорю о политике. Я религии тоже часто говорю. То есть я. Не... Вот ко мне приезжали эти пять белорусов, двое из них сидели, просто в тюрьме. Они у меня взяли большое интервью. Uh -huh. И я говорю, а можно вопрос неудобный? А, ты им? Да. Но они... это не вошло в фильм. Я говорю, представим себе, что Лукашенко никого не бил. Вот, ну, как бы вообще не было ситуации, которая поставила его вне закона и вне человечества. Вот представь себе, что просто Лукашенко правит в Беларуси 25 лет. Просто написано в законе, что он правит навсегда. Но... Если у вас к нему претензии, вот тогда. Вот были бы они или нет? Но в законе этого нет. Да, этого нет. Вот Мы же себе, не... что это есть. Вот я, я... им спрашиваю: вот, что будет, если это? Вот если, грубо говоря, если я я хочу отделить протест, который вызван нарушениями на выборах, от протеста, который вызван реальным, ну, каким-то оскотиниванием, да, чего-то. Ну вот, например, у нас в массовом образовании наступило реальное оскотинивание. И это конкретная претензия власти, да, вот конкретная моя претензия власти, да, по образованию. Она не зависит от того, выходит ли Навальный на миссинге или его вообще не существует. Она просто есть. Другое дело там, что, по мо... с моей точки зрения, тут механизм э, тупо там, тупо объявлять там власть преступной вне закона совершенно неэффективный, как как достижение моей цели, да, чтобы uh -huh. образование вернулось. Но эта претензия есть, и она есть независимо от того, подмешивают или не подмешивает выборы. Есть ли такая причина в Беларуси? Я ее не знаю, потому что то, что я. Ну, мы, сам... во-первых, вовне. Uh -huh. Поэтому я задал этот вопрос этим ребятам. Они зависли. Они сказали, что они сейчас его ненавидят только за насилие, которое было летом. И за то, что он узурпировал власть. А не за конкретные действия. В этом, мне кажется, видится какая-то очень сильная близорукость людей. То есть они не понимают, что Лукашенко сумел сохранить нормальную массовую школу гораздо лучше, чем у нас в России. И что это как бы для них ну, там, великое его достижение. И они видят только то, что он там борется с инакомыслием или с какими-то людьми, которые выходят на митинги. Вот в этом, в этом есть какой-то тоже ключ неправильного отношения. Вот он как бы он предписывает плохой сценарий для всей страны. Власть ну скотинивается, граждане обозляются, власть еще больше оскотинивается, граждане еще больше обозляются. Ну и все. Вот. Так, наши зрители узнали твою позицию по поводу ну, некоторых да, есть... вопросов. Теперь такой вопрос. Да, а... помнишь когда из рвушинуся власти, на власть, вот власть да? Слазь, да, До... как у Акуджавы. Да, да. Это как раз про Лукашенко в чистом виде. Слушай, а вот тогда такой вопрос. Ладно, бокс с политикой и так далее. Такой вопрос волнует. Давай. Вот дети, свои дети. Да, мои. Ты влияешь, будешь влиять на их профессиональный выбор? Нет. В сторону, там, я не знаю. Никуда. Ну не ладно, не в сторону математики. Никуда. какую-нибудь. Никогда. В сторону. Вообще. А в частности, когда меня спрашивают, куда пойдет Миша, в какой вуз, я отвечаю, вы у него спросите, а не у меня. А математическую составляющую будешь как-то так? Да нет, нет. в случае с, с Мишей, это все шло само собой, он вот сейчас до э, всех достижений, которые он имеет, он в общем дошел как бы самостоятельно практически. То есть на какой-то момент уже было ясно, что он решает олимпиадные задачи лучше меня. Я уже не, не могу ему помочь ни в чем. Вот, и мы их просто обсуждаем. На канал, вот смотри, еще по, по образованию. Ладно, вот было какое-то образование, сейчас какое-то есть. Вопрос. Вот mm. и у тебя, и у меня маленькие, совсем маленькие, де да. младшие дети. Да. Вопрос, видишь ли ты образование вот этого младшего через семь-восемь лет, ему идти в первый класс, ну, конечно, потом да. среднее звено. Ну, да. Через 15 лет он uh -huh. будет десятый класс заканчивать, да там? Да. там? грубо говоря, там 16 ну, да. через пятнадцать-шестнадцать лет одиннадцатый класс. Какое будет образование, как ты думаешь? Или Хорошо. рано, или образование консервативное? Здесь вилка вариантов. Вилка вариантов. Номер один я пришел к власти. Лично стал Это министром, одно просвещения. министром просвещения. министр просвещения. Вот. Тогда, Кто? ну, собственно, мы будем долго, упорно вытаскивать страну назад из этого болота, которое образовалось. Не трогая элитный сегмент. Вот сюда прикосновений вообще не будет только кормить их деньгами и все, не притрагиваться, потому что любая попытка контролировать этот сегмент приведет к падению наших результатов на Олимпиадах, ну, пол, ну как бы разрушение, все, Контроли, контроль это разрушение. Все. Так. А это вот всю оставшуюся массу я буду спасать от того контроля, который происходит сейчас. Если будет полномочий министра просвещения просто полностью распустить Рособрнадзор, то я это сделаю. Но, скорее всего, как мне уже сообщили, это можно сделать только э, очень высоко, да, это можно сделать только очень. Поэтому я издам приказ. Каждому директору не подчиняться указам Вот. А Рособранадзор просто будет ну, спокойно продолжать быть нарывом на Ну, либо территории. они перестанут подчиняться, либо министр ну, просвещения да. будет другой человек. Да, да, именно так. так далее. Вот. Значит, ну, короче, если будет победа вот здесь, да, если будет наша победа, если мы вернем нормальное массовое образование, то никаких проблем не будет. Это будет более-менее единственная страна, где останется нормальное образование. Вот, и, конечно, все будет хорошо. Теперь, если ничего этого не произойдет... И все будет продолжать э, сваливаться бог знает куда, благодаря, значит, реформам, которые продолжают вестись. А тут это вот просто стрелочка это не я. именно графика. Это называется не я, да, не я. Это вот как бы... Э, а все, это ты да. график рисуешь? Ну, бы, это такой... так, условно. Вот, вот это я, а это не я. Хорошо. Вот. И здесь, соответственно, э, здесь э, всех своих детей я буду отправлять в, оста... в, оста... в остающиеся островки неплохих школ. Вот, пока таковые будут присутствовать. Своих лично. Да, конечно, да. То, то есть, есть это будет как ты будешь сам заботиться ковчега. об образовании своих ну, детей? Да, то есть в Москве нет смысла в домашнем, на мой взгляд. В домашнем, нет, да. да в этом потому убежден, что, но, но, но многие идут на домашние, но а, я считаю, что в Москве нет смысла, потому что в Москве есть очень хорошие школы. Вот. и соответственно я буду всех детей пытаться отправить учиться в хорошие школы. И так как я не буду влиять в этой ситуации на все массовое, то я просто буду грустно наблюдать, как массовое тонет и тонет дальше. Общее образование, а своих немножко. Конечно, буду убирать, отслеживать. Ну, как сказать? Ну, я-то вообще имею в виду, что с математическим уклоном, вот. Математика она должна ну, конечно, на школьном уровне это главный предмет и все. Вот. И, соответственно, это, ну, это, наверняка, это всегда будет, потому что спрос огромный, по крайней мере, в городе Москва на это. Ну, сам плохом там сценарии, когда вообще все развалится, нахрен, там все, все переведут на дистанты, вообще никакого образования не будет. Тут, наоборот, я буду свою там какую-нибудь частную школу организовывать, если это вообще будет разрешено. Если ну, а если все, да? все закроют, вообще все полностью закроют вот эту вот страницу образования, да, Петровский проект. Ну, тогда, тогда, я не знаю. Тогда, тогда на ситуации. митинг и перекрывать улицы, что ли? Ну, непонятно. Нет? Нет, я просто не очень верю в это. То есть общество вообще, оно может регулировать вот эти процессы, высказывать? Э... Не знаю. Или мы просто, вот мы высказываем, да? Вот какие-то, ты высказываешь свое соображение. Вот его высказал, ну при по, в Ютуб. Да. Ага. да. Ну, и дальше вопрос, да. Ну, я, э, если прогнозировать, я скажу, что... Сегодняшняя ситуация неприемлема для многих очень серьезных людей во власти, но они не видят механизмов остановить происходящее, потому что оно давно и надежно запущено. Пошли о музыке. Да, давай. да. Попросили спросить. Классическая музыка. Слушает ли Алексей Саватеев? любит ли классическую музыку? Ты серий горного короля. У меня Света просто сейчас изучает флейту и очень хорошо играет на флейте. И она постоянно слушает классическую. Я вспоминаю, что я в детстве тоже, когда был на аккордеоне играл, я тоже слушал классического. Но все-таки, я не знаю, может быть, я не прав, но лучшие образцы рока, как-то они вот... Для меня они заслонили классическую. Ну да. Jesus Christ Superstar, когда я послушал... Рок-то это и есть наша музыка. Я уже не мог слушать. Ну я мог слушать классическую музыку, но она не вызывала таких эмоций. Слушай, интересно, спустя 300 Рок — это наркотик, 300, rock, это наркотик да? В каком-то смысле. Ну, да. объяснял, что вот рок — это первый шаг в сторону плохой музыки. Следующий шаг — там попса. Следующий шаг — это рэп. Ну, то есть как бы, что все ухудшается шаг за шагом. И не надо даже первого шага делать и а оставаться в рамках классической. Впрочем, Джизус сказать, суперстар, он слушал. То есть это все-таки как бы вот этот шаг он сделал. Но, не знаю, я слушаю рок. Я люблю э, и как бы в тексты слушаться там некоторых наших групп хороших. И, конечно, БГ это вообще наше все. БГ, да. Вот. Так что я Человек классическую музыку не помню. Скиммерово, да? Да. Где-то где-то был, встречался с Саватеевым, да? Я сегодня буду встречаться с человеком из да Так, и еще. Смотри, мне тут пришел комментарий такой своеобразный. Был у меня видосик такой, там 10 легких задач, где мы просто решаем легенькие задачи. Так. Типа там пробочки, пастухи-лошади, ну, вот да, столько-то голов да. и так далее. Да. И 10 легких да. задач, расплавленная жара. И такой комментарий. На черта это нужно, лучше бы решили одну... А, зачем нужен этот бред? Лучше бы решили одну практическую задачу. Вопрос. Нужно ли вот эти головоломки про переливание, про головы и ноги, про цыплят, котят, поросят и многие другие, там три колдуна сидят в колпаках и все такое, про спички. Или лучше практическую задачу, как вырезать э, Я лейку баня. для души и жезти. Я баню просто таких сразу. Нет, а вообще. Сразу баню. И, просто. А, а для, для меня Если начинается, а нахрена это нужно, ну скажем так, пару раз я просто сотру комментарий, комментарий. но если человек особо там упорствует и начинает там угу. э, много раз вот э, в агрессивной форме требовать практического приложения, то он удаляется с моего канала. Навсегда. Хорошо, но я не случайно поднял, это не, не просто комментарий, это некое отражение, вот я в школе, в школе. Если какое-то ну, время назад я просто вот доказываю, такой, чтобы вообще это все задавать, какой он имеет право, он еще не вырос, вопросы такие задавайте. Ну, погоди, погоди. Вот что я... ему сказано, то пусть и делает. Нет, нет. О. Ага, вот оно. <шел> а я считаю, этот человек, он такая же личность, только <с biss> маленький. И его просто не породили, и все. Какая там личность? Это, ну, это, это тоже, тоже спорить будем спорить. Не, ну мои мои таких вопросов не задают, ну, иначе х... папа был бы очень недоволен. Хорошо, я тебе про школу говорю. Вот я вышел в класс к доске да. и очень много слышится вопрос зачем. И уже даже это поколение говорят перешло из дети теперь не почемучки, а за им анекдот. Рассказывай. То есть каждое мое действие должно сопровождаться с практическим применением. Зачем? Анекдот рассказывает. Анекдот такой. Учитель там что-то пишет, интеграл, считает там. Ну, в школе, наверное, не интегралы, но ну, ладно там. Допустим, выполняют там какие-нибудь там, x плюс y пишет, да, равно. X, там, 8, ну, 4, синус ум расписал, ладно. А Учитель, а учитель, а мне пригодится в жизни эта вся ваша математика? Учитель, не прекращай писать, не оборачивайся. Нет, тебе не пригодится. Она пригодится только умным детям. Все, это единственный правильный ответ. Если ты задаешь такой вопрос, ты уже подписался, что ты будешь жить дураком. Так и отвечай. Просто агрессивно нужно их подавлять. Им нельзя давать вот это вот вообще свободу, задать этот вопрос. Потому что, грубо говоря, чем ты это сказал? Знаешь анекдот, да? Неприличный. Нет, хорошо. А там, если чем ты есть... Это а, вот у меня чем было... ребенок это сказал? У него Но... еще нет этой хотелки. Чтобы он это говорил. Он должен сидеть и делать то, что ему сказал. Это все современное тлетворное влияние всяких вот этих вот индивидуальные траектории, да, при этом школы сливают, классы огромной величины, в три смены, а все вот, этот, вот эти вот эксперты про индивидуальные какие-то вот воспитывать в ребенке вот энтузиазм собственный, пошли они в жопу. Так, у меня к тебе вопрос, где ты работаешь? Я работаю везде, в России. Я работаю в России. Потому что меня спрашивают, ты куда ешь? Да вот с Алексеем встретимся. А где он работает? Черт, да Нет, если ты хочешь формально место работы. где лежит моя трудовая книжка. Ну, да не обязательно. Ну вот, допустим, где я работаю? Я работаю в школе в такой-то, там лицей 35, Челянин. И сейчас нарисую что-нибудь. YouTube. Вот. А, время? Слушай, надо закругляться. Здесь есть город. Называется Майкоп. Вот. Он столица Республики Адыгея. Адыгея, да. И я являюсь. Адыгом я работаю в Адыгее, у меня лежит трудовая книжка там, понимаешь? Вот, где я работаю. Вот. Понятно. Научным руководителем Кавказского математического центра я работаю. А -а -а. И я езжу, Подожди, даже, а да? ректор какого-то там... Этого О, нет, я это, уже это, дальняя история? Вот, да, это уже история законченная. Я работаю, в принципе, в районе 10 мест у меня работы есть. Но основное место работы это республика Адыгея, а также МФТИ. Я профессор МФТИ, также в физтех я веду кружок в физтех-лицее для седьмых классов, на котором ребята не задают вопросы, зачем это нужно, поверь мне. Но, я бы не хотел но, общаться с детьми, которые задают вопросы, зачем. Ну, слушай, это нужно. Но... Я реально не хотел бы. А это не, не мои слушатели, это не, не мой контингент. Это наш контингент. Это нельзя, надо, надо пресекать это. это. Это распущенность просто. Это дети, они как бы просто распустились вот этой всей свободой. Не, ну почему, если человек спрашивает, вот квадратное уравнение, баллистика и так далее, можно же привести пример? он может он не это, ну можно нарисовать, но это бесполезно, ты ему нарисовал, все равно он там, он это все, человек, который задает этот вопрос, это просто лентяй, который не хочет вдуматься в формулу и все, никто больше не... Ну ему же, ну ладно, сейчас будем мы методические споры, педагогические, я же не могу его отвратить от геометрии, моя задача его втянуть. надо его опустить при всех, нет, надо, чтобы он понял, что такие вопросы не задают. Ну, как бы, нужно создавать тоже какую-то культуру. То есть здесь культура там... Вот я видел очень... Ну, не знаю, я вопросы... Да? Ей, ребята, не задают эти вопросы. Я не видел, чтобы они задавали. Она отлично. Такой класс она... О, у нее такие эти самые... Не знаю уж, как там она с этими вопросами боролась. Но, э, скажем так... В практическом применении я с тобой спорить ни в коем случае не буду, потому что у меня нет класса, в котором такие вопросы задают, а значит, что нет опыта на них отвечать. Uh -huh. Но я бы попытался быстро создать такую атмосферу, которая просто исключает такие вопросы, как класс вообще, что они невозможны. Вот. Каким образом? Может быть, ты прав, что можно один раз, например, очень развернуто ответить, а потом сказать, доволен ты этим? У тебя появилось желание решать квадратное уравнение? Давай мы больше не будем отвлекаться на всякую ерунду. Uh -huh. Понятно, да? Вот, ну что-нибудь такое. То есть важно, чтобы это действительно, это просто это мозг, ленясь, пытается себя как бы куда-то вот, а, а зачем, или там, а почему дважды два, четыре, да? И мозг начинает вместо того, чтобы ну, заниматься делом, он начинает отвлекаться. Это просто как бы такая внутренняя лень в него стройная. И ее нужно пресекать. Ну, раньше этими самыми, понятно, да? Вот. Так, Сейчас, э, туда, дорогие мы... друзья, приходим Ну да, завершению нашего ролика. Потом уже бесполезно. Ту задачу. Ту задачу, которую мы вам зафиксировали, да. попробуйте решить, присылайте да, решение. Конечно, да, думаю, это было бы здорово. А, а работаю я еще куча где-то. Тут очень много есть. По всей стране работаю. Да. Я работаю в Браске, так сказать, Приглашайте. Приглашайте! Мой адрес не дома, не И улица. улица <соцентр> <да>. Мой адрес <соцентр> совет. <соцентр> это есть телеграфные. Есть исходные самоцветы. Да, исходная песня, а есть шнур этот самый. Ну, адрес сегодня такой. Э! Ну ладно, Вы очень ли приятно было. Да. Э, обожаю всякие подтексты. Приятно да. видеть на нашем канале новых людей. Алексей понимает, о чем речь. но Спасибо, что попросил. Всем большой, математический привет. Пока.